Всем привет, и мы снова в эфире, в хэллоуинском выпуске, вот, поэтому на сегодня такие образы, я буду что-то вроде человека-кошки, женщины-кошки, а рядом мой молодой человек в образе человека-паука, да, самый популярный ныне персонаж, да, у нас Самое популярное. место в рейтинге всех супергероев сейчас занимает в 2020 году. Да, поэтому Человек-паук не актуален как никогда, вот, и мы, собственно, купили этот костюм на Алиэкспресс, и покажем, сегодня расскажем, поделимся своими впечатлениями, как нам понравилось, вы обязательно пишите комментарии, вот у меня в руках есть телефон, где я буду видеть все ваши, собственно, комментарии, которые вы нам пишете, и смогу на них отвечать Поэтому пишите, пожалуйста, хорошо ли вы нас видите и слышите вот, И мы будем с удовольствием с вами общаться Сегодня тем более такой, такой интересный день Хэллоуин, канун Хэллоуина да? Тематика очень интересная этого праздника Поэтому можно наряжаться в любые костюмы вот, Всем привет, спасибо всем, кто заглянул на эфир Надеюсь, что видно и слышно хорошо и проблем у нас с трансляцией не будет, и мы вам покажем сегодня все свои какие-то приобретения, которые подойдут под тематику этого праздника, ну и естественно, конечно же, напоминаю вам, что вот тут вверху вы видите промокоды, которые можете использовать для покупок абсолютно любых товаров на Алиэкспресс. Так, надеюсь, что нас видно и слышно. Сейчас пытаюсь сама включить свою трансляцию, чтобы проверить. Обязательно напишите, видите ли вы нас или и слышите ли вы нас, все ли хорошо. Вот, чтобы мы точно знали, что у нас и по звуку, и по картинке все сейчас нормально. Вот, Ну, вроде бы картинка есть, так что звук, надеюсь, тоже со звуком все в порядке. Так, ну и мы продолжаем, значит, все, все, что вы видите на мне, вы найдете вот здесь, в красном пакетике, у вас есть в уголочке, если вы насмотрите приложение Алиэкспресс, в уголочке у вас есть красный пакетик, и вы найдете все аксессуары, которые сейчас на мне, это ушки, трико, вот, и, собственно, еще крылышки, которые, в принципе, не совсем из этого образа, но тоже я вот решила их дополнить сюда так, вот слышу, что у нас со звуком вроде как все нормально, без помех, поэтому мы уже спокойно буду продолжать эфир. Вот, еще раз всем привет, кто к нам присоединился, спасибо, что зашли на эфир. Мы сегодня в тематику Хэллоуина показываем какие-то костюмы, которые можно сделать и как-то пойти на вечеринку, в честь этого праздника. Вот. Ну и что? Главный герой у нас сегодня это, конечно же, Человек-паук, которого <смех> у нас можно увидеть у меня на эфире. Обычно я веду эфир одна, а тут у нас такой спецгость, спецприглашенный гость, спец гость а, в виде человека-паука. А, мы а, еще раз скажу, что вы такой костюмчик присмотрели на Алиэкспресс, У нас а, тоже уже, к сожалению, ссылочка на этот костюмчик прям сгорела но э, есть из этого магазина, вот вы внизу видите, вот в окошке э, аналогичные какие-то костюмы, из этого же магазина, где заказывали мы, э, вы можете э, посмотреть, э, что есть разные вариации, есть тут и «Супермен», с плащом и кто тут у нас аквамен и в этом магазине в принципе можете еще поискать посмотреть какие-то видно есть другие тематические костюмы которые можно подойти но так как человек паук уже конкретно человек паук у нас сгорела ссылочка поэтому я просто вам показываю прикрепила аналогичную ссылочку на костюм например вот супермена а, в принципе, сшиты сделаны они все а, по одному принципу, это такое трико на все тело, а, которое надевается снизу доверху, да, у Человека-паука еще у нас и ручки, покажи, что у нас еще руки тоже в костюме одеваются, то есть оно полностью с ног до головы, такое трико на все тело, а, и а, еще в комплекте идет масочка, масочка к этому костюму, Просто в ней очень сложно дышать, поэтому мы ее сейчас не надевали. То есть, вы видите, она просто сплошная. Тут как бы дышать мне немножечко проблематично. Сзади эта масочка идет на молнии, вот такой молнии. И можно ее надевать и застегивать. Она плотно достаточно прилегает, облегает полностью всю голову, собственно. И можно в ней ходить. Здесь сделан такой пластик пластиковые пластиковые вставки через которые можно смотреть но смотреть в них тоже не очень удобно да я так понимаю что там не особо ты увидишь что-то через... вид, видно все в принципе на уровне глаз но вниз если смотреть нужно голову опускать ну то есть именно попадать в эти окошки чтобы она можно было смотреть через то ограниченное пространство которое здесь предусмотрено вот, ходить долго в ней нельзя, да, потому что все-таки дышать проблемно. Поделись впечатлениями. А дышать примерно так же, как и в обычной медицинской маске. Но. ну. То есть можно использовать ее вместо медицинской маски и ходить в, неё да, в магазин. Да, вполне. Ну тоже как вариант сейчас это актуально всякие маски для того, чтобы защитить какие-то органы дыхания, пожалуйста. Вот вам чем не вариант костюмчик для похода в магазин, думаю, что фурор вы точно произведете, да, не только на Хэллоуин. Вот. Давайте посмотрю. Спасибо всем, кто пришел на эфир. Всем спасибо за поддержку. Вот, мы еще сегодня обсуждаем наш костюм человек паука да, к сожалению, именно на Человека-паука ссылка сгорела, но из этого же магазина можно найти костюм похожий, вот Супермена, например, что-то похожее, но сделаны они все по одному принципу. Давай, наверное, ты сейчас встанешь и покажешь весь костюм, как он выглядит целиком, собственно, с ног до головы. Вот тут видно, покрутись стань спиной, боком, вот, то есть вы видите, что костюм полностью все тело охватывает, он как трико надевается, в принципе, как тебе комфортно в нем? Да, уже уже полтора часа я в нем нахожусь и чувствую себя вполне нормально. Да, я заранее заставила его примерить этот костюмчик, вот, и собственно, собственно. Поэтому уже долгое время он в нем находится, уже привык, наверное, как вторая кожа. Единственное, что ходить в нем все-таки, наверное, не очень удобно в плане, там, куда-то в туалет, если надо сходить. Вот сзади давай покажем, что у нас сзади здесь есть молния, то есть здесь потайная молния, вот она расстегивается, и, собственно, костюм снимается. Он достаточно эластичный, тянется, то есть подходит на параметры, видите, то есть материал достаточно тянущийся, и тут это удобно, что можно достигнуть именно такого облигания, как там реально там, костюмы Человека-паука, а сзади вот эту молнию можно открывать-закрывать, чтобы, собственно, натянуть на себя этот костюм. Вот, ну и, собственно, ручки, да, ножки тоже у нас, на ногах тоже сделана имитация, типа сапог, но это все трико, трикошка, которая просто одевается снизу вверх. Да, вот, типа такого, как на человека-паукаш, типа такого что-то. В принципе, смотрится он хорошо. Вот видите, и в кадре, и на фотках костюм хороший. Там были разные расцветки этого костюма. Вот. И, собственно, мы выбрали именно такую вариацию: темно-красных оттенков. И костюм сам по себе хорошо подошел. Вот. В принципе, у нас вопросов к нему никаких нет, если вы хотите какие-то такие вещи приобретать на Али, вот, пожалуйста, этот магазин, где мы брали, вот, можете перейти, он есть в рекомендованных внизу, если посмотрите, а также вот костюм Супермена, Аквамена, вот все оттуда же, и они по аналогии сделаны, то есть я думаю, что качество будет примерно одинаковое, и можете спокойно приобретать, если хотите куда-то, кого-то поразить или где-то как-то впечатлить кого-то своим костюмом. Так, ну, наверное, садись уже, а, в принципе, мы костюм целиком всем показали, вот, чтобы уже а, подготовились, да, вот, муж ждал, терпел эфир, сидел в этом костюме, чтобы его показать, поэтому, вопреки всем обстоятельствам, мы решили, что эфир будет, и мы костюм этот покажем, вот, потому что уже а, действительно готовились, тем более, сегодня 31 число, как раз канон Хэллоуина, это в тему, поэтому, как же нам не... не показать такой интересный костюм, вот, ну вот, видите его поближе сейчас, что все, в принципе, рисунок яркий, сделан качественно, здесь вот нанесен такой паучок, сзади тоже есть, то есть, такая имитация всего костюма идет снизу доверху, тут даже, типа, какие-то белые штучки, откуда должна, типа, выстреливать паутина, сделан, поэтому, в принципе, детализация хорошая в этом костюме, и, он действительно, его можно использовать как костюм Человека-паука, ну, единственное, по улице что, ходить, покажи еще раз этот сапожек свой, да, вот этот типа сапоги, все-таки это так и просто ткань, надо какую-то обувь надевать, потому что по улице так не побегаешь в таком материале, так, в целом, костюм хороший, если есть какие-то вопросики, можете задавать, с удовольствием ответим, Ха-ха представля... представила человека-паука в магазине. Ну да, я представляю сразу комментарии продавщицы и всех окружающих, если человек такой паук в очереди. Хотя, мне кажется, в Хэллоуин, если вы пойдете или в канун Хэллоуина, или в маскарадную там новогоднюю ночь, то уже никто ничему не удивится, наверное. Отличные костюмы, муж молодец, что поддержал жену. Молодец, видишь, тебя хвалят вот, что да, э, такой молодец, муж хороший, и хороший человек-паук, вот, э, ну что, мы, в принципе, сегодня весь костюм рассказали-показали, мой костюм более такой скромный, это всего лишь трико черное на все тело, и вот такой ободок, который очень недорого, можно приобрести тоже на Алиэкспресс, ссылочки есть, э, можно спокойно покупать подобные ушки, сочетать их с каким-то черным платьем, черным трикот, что, что у вас да, даже с черными джинсами, какой-то кофточкой, и уже можно... Сделать такой а образ а, женщины-кошки и пойти куда-то на какую-то вечеринку, особо как бы без каких-либо затрат дополнительных. Такой тоже вариант, очень как бюджетно сделать какой-то образ себе, а, и уже будет там на вечеринке там актуально. Это, например, если пойдете на Хэллоуин какой-то или что-то подобное. Вот. Ну, собственно, дальше у нас такая подготовлена активность, я подобрала различные парные костюмы, которые можно найти на Алиэкспресс, это различные э, сочетания там и вампиры, и там, не знаю, какие-то и клоуны, и еще что-то, то есть сделала целую подборку, вот здесь ссылки внизу у вас в уголочке, можете найти, посмотреть этих парных костюмов, ну и мы, собственно, сейчас обсудим эти парные костюмы с моим молодым человеком, выскажем свое мнение, что нам нравится, что нам не нравится, а вы можете себе таким образом тоже присмотреть какие-то костюмы для своей пары, и, например, куда-то в следующем году или к Новому году успеть еще заказать эти костюмчики и сделать такой образ даже не и на пару, и даже для всей семьи. Можно там для деток подобрать прям целый семейный какой-то образ сделать, это тоже, мне кажется, очень интересная активность для семьи, поэтому... Давайте тоже посмотрим, обсудим, что можно найти на AliExpress. Так, вот у нас, значит, еще раз повторюсь, что вот подобный костюм вы можете найти вот по ссылке, где прикреплен Супермен, перейти в этот магазин и найти какие-то подобные костюмы такого же качества. Там есть подробные картинки, как выглядят эти костюмы, вот там есть, например, Аквамен, тоже все подробно изображено, показано, как садится костюм, качество, думаю, будет такое же самое, поэтому тут можно покопаться и найти и детские костюмы, и какие-то костюмы более там, страшные для Хэллоуина, например, да, то есть уже сами можете перейти в магазин, и что-то подобное себе посмотреть, какие-то Венума, например, костюм тоже, чем не вариант, очень актуальная тема, с феномом, вот, можно тоже выбрать, и, думаю, будет даже еще более эффектно смотреться, нежели какие-то костюмы супергероев, так что на тему Хэллоуина тут просто очень много вариаций всевозможных, вот, ну, и для девушек могу порекомендовать вот такое платье, например, красивой дивы лицы, вот как ты считаешь, как, как будет смотреться. Не стоит такой прикупить mm -hmm. mm -hmm. костюм. Да, к твоим крылышкам как раз будет очень хорошо. <смех> да, так что вот для девушек еще дополнительный образ в виде такой красивой чертенка, дьявы лица, то есть тоже можно подобрать. Думаю, будет выглядеть очень эффектно, особенно если добавить сюда действительно крылышки какие-то, то будет вообще очень круто и крутой получится образ. Самый, думаю, точно вы им впечатлите. Вот. Что у нас еще есть? Есть у нас еще вот такой образ графа Дракулы, который тоже можно найти на AliExpress. все ссылочки, что я показываю, все костюмы, что я показываю, вот тут внизу вы видите их, картинки, собственно, все ссылочки вы можете найти в, у себя внизу в прикреплении, вот, мы тут пока их просто обсуждаем, выбираем, может быть, и себе что-то присмотрим, и вам поможем тоже определиться с выбором какого-то костюма на какой-то, для какой-нибудь вечеринки. Вот, ну что, у нас как такой костюм графа Дракулы, очень прям эффектно смотрится, размер, правда, один, но если придет прям вот такой и штаны тут, и рубашка, и жилетка, еще и плащ, жалко вот отзывов отзывах картин, картинок никаких нет у нас, но в принципе костюм очень эффектный. Вот. Есть у нас тут парные костюмы, переходим уже к парным костюмам, тоже можете в этих магазинах, что мы рассматриваем, просто переходить и смотреть различные ассортимент, там найдете кучу всего интересного, могу сразу сказать, потому что я так и находила, именно смотрела, заходила в магазин и потом... Вот, пожалуйста, тут есть и можно и космонавтами нарядиться, и каких за, только вариаций. За, за С <löx> вся семья там была, посмотрите. Это мы дойдем еще до этого. Да, у меня уже тоже они в подборочке есть. Вот такой интересный костюм клоунов девушка и парень в виде такого, как оно, даже с фильма «Оно» похож образ, то есть тоже можете такой парочкой криповых клоунов одеться, я думаю, это тоже будет очень интересный образ, можно выбрать как женский костюм, так и мужской, вот по отдельности их приобрести, ну, а можно сразу оба купить и сделать реально парный образ, это очень круто, мне кажется, будет смотреться, когда вы в паре приходите в одинаковых каких-то образах тематических, да? Можно на свадьбу так сходить, не знаю, если прям хотите совсем отличиться. На свою свадьбу? Ну, да. Или на чужую? Можно и на свою, и на чужую, кому как нравится. Можно и в ЗАГС так сходить, посмотреть на реакцию э, женщин, которые расписывают, а то почему мы должны слушать их, пускай они удивятся. Вот. вот мне еще понравился очень такой э, готический, вампирский, очень винтажный Образ для парня и девушки, вижу, что вот в описании, наверное, более реалистичные фото уже моделей, и в принципе выглядит очень прилично. Костюм мне очень нравится, тут много деталей, посмотрите, как круто, Мужской, мужская вариация, тут прям и шляпа, и жилетка, и полностью штаны, опять-таки плащ, и галстук, все детали очень проработаны, очень круто, и все очень прям хорошо Продумано. И женский костюм тоже самое. Вот сделаны какие-то шортики, тоже плащ тоже блузочка. Все очень на самом деле эстетично и красиво смотрится. Мне кажется, нам срочно нужна такая парный костюм. <свистый> ну, если нам нужно, <свистый> значит нам нужно. <свистый> Здесь мне нравится сочетание вот именно вот этого бордового. Бордовый, да, правильно? Да, да. Бордового цвета в мужчине и в женщине. <свистый> Там черный тоже в них сочетается. Нет, черный просто само собой понятно, в готике. Это такой бордой, да. Но это вампирская какая-то тематика, поэтому сочетание черного вот такого красного, но вообще тут ну, в тему. И мне нравится, что вот эстетика такая очень винтажная, такая как э, гра граф и графиня, которые вот по стечению обстоятельств стали вампирами, не знаю. Вот, но мне очень нравится эта эстетика костюма по картинкам я смотрю мне все тоже очень нравится в принципе как сделано если это реальные фото тех костюмов которые нам пришлют то выглядит это действительно очень эффектно и мне кажется нам очень пойдет мне такие шортики точно пойдут а ну, тебе пойдет да. я думаю вполне пойдет такой костюмчик вот что у нас тут пишут давай посмотрим вы такие милые спасибо он очень похож на Человека-паука, ты похож на Человека-паука, вот. А мне говорили раньше, туда, мне говорили раньше, что я на Безрукова похож. Ну, я не знаю, я не вижу сходства с Безруковым, а вот с Человеком-пауком, по-моему, само то, вот. Надо встать, показать костюм. Да, мы уже чуть раньше показывали, ну, может быть, еще позже чуть-чуть покажем. Так, э, что еще пишет? Х хочу такого же мужа. Я, этот муж уже занят, <с> так что э, можно найти какую-то подобную, может быть, на Алиэкспресс есть аналоги, я не знаю, <с> Ну вот но конкретно этот образец уже занят. Он уникален и неповторим. Да-да-да, это я что-то... Не, не, не то сказала, уникален и неповторим. <с> мой бы никогда не пошел на это все, ну, не знаю, может быть, его надо просто замотивировать чем-нибудь, да, сказать, пообещать ему мороженку, да, борщ, борщ, да, какой-нибудь борщ, чтобы он согласился, тогда, может быть, и тоже вас поддержит в таком начинании, вот, ну, что определились мы с этим костюмом который мы смотрим ниже да то есть что действительно он классно смотрится для парочки мне кажется очень классно нам пойдет возможно даже мы себе приобретем такой костюмчик и проведем как-нибудь эфир уже в таком парном наряде ты счастлив да, от такой перспективы просто счастлив. счастье распирает меня ну вот, правильно, быть счастлив, потому что мне прям даже хочется этот костюм, он классно выглядит, я смотрю, тут мне прям все нравится. Вот, и, и женский вариант, и мужской достаточно интересно сделаны, даже есть отзывы, давай глянем, может быть, там есть реальные фотки в этих отзывах, и посмотрим, как оно смотрится на людях, которые купили. Нет, к сожалению, в отзывах фотографий никаких нету, вот, и тут уже мы на свой будем, страх риск. Мы будем рис. первые, значит. Ну, да. Вот по ценнику, насколько смотрит. Например, вот женский 22 доллара, мужской в где-то 33 доллара. Ну, в принципе, можно как-нибудь себя побаловать, но не знаю, посмотрим. Вот, давайте идем дальше. Человек-паук не грустить, пишут. Человек-паук вообще... У меня просто очень скоро выходит третья часть. А я еще текст не выучил. А я еще даже текст не видел, да. Привет, молодцы, что ведете, а мы поддержим. Человек-паук, не грусти. Да, спасибо всем большое, что зашли на эфир, что поддержали, потому что мы действительно готовились к этому эфиру. По техническим причинам, к сожалению, у нас основной эфир слетел. Поэтому мы просто, чтобы не пропадала такая подготовка, решили всем показать, рассказать, что, собственно, мы сегодня подготовили, вот, целиком покажу вам своего Человека-паука, там писали, что надо показать э, в полный рост, это, видимо, не все еще вначале успели посмотреть, покажи, встань за, за эфиром, как выглядит, собственно, Человек-паук в полный рост этот костюм выглядит, это э, трико, как я уже говорила, в полный рост, покрутись еще немножечко чтобы было видно, что действительно он хорошо облегает тут всю фигуру, вот видите, он тут а, сверху донизу, этот трико идет, одевается, вот здесь, как я уже говорила, есть молния, закрывается потайная, с помощью которой, когда вы ее растягиваете, можно этот трико на себя натянуть, вот, и, собственно... Пожалуйста, вот такой костюм, полный рост, да, с ручки ручки тут все, ножки, все имитация именно экипировки Человека-паука, поэтому смотрится прикольно, круто, ну, вполне можно сходить на какую-то вечеринку. А... Кто зарабатывает какая-нибудь какой-нибудь человек тамада вообще может себе это для профессиональной деятельности себе прикупить пожалуйста и проводить праздник да, детишкам на праздник например очень даже хорошо ну думаю да хороший вариант тоже как сейчас этот герой очень персонаж популярен сейчас благодаря тому холланду у нас человек-паук снова Благодаря мне а, ну да, это, это ж ты в главной роли, Человек-паук, да. То есть у нас э, тоже дети очень э, любят такого персонажа, и на детскую вечеринку какую-то, если у вас там есть племянники, дети, э, порадовать их таким образом тоже очень хороший вариант. Я думаю, что точно произведете впечатление на детишек, и восторг точно будет вам обеспечен. Вот. А, так, как классно, вау, спасибо большое за поддержку, собственно, этот костюмчик, ссылочка именно на Человека-паука уже сгорела, но в аналогичный костюм Ча Супермена, либо Аквамена, можно подобрать в этом же магазине, где мы покупали, если вдруг кто-то захочет, то тоже можете найти в этом магазине, посмотреть какие-то подобные, костюмы каких-то других персонажей, кстати, там есть очень криповые персонажи в виде всяких там мумий, чего-то такого, если увлекаетесь там хоррором каким-то и хотите там кого-то впечатлить именно на Хэллоуин, каким-то страшным костюмом, тоже можете перейти, поискать, посмотреть. А мы продолжим обсуждать, наверное, парные костюмы, которые мы еще нашли на Алиэкспресс, и вот обдумывать, стоит их покупать или не, не стоит, вот мы обсуждили таких вампирчиков, идем дальше вот есть еще такой вариант клоунов тоже парный костюмчик парень и девушка в виде таких, наверное, мимов, да, больше они даже не клоуны, а как мимы а какие-то, тоже, в принципе, костюм а, парный для девушки и парня, прикольно будет смотреться, тут, не знаю, идет парик в комплекте или нет, но, по идее, наверное, парики, парню и девушки тоже, скорее всего, идут в комплекте, и выглядит это тоже достаточно интересно, у девушки такое платье, у парня такие штанишки, тоже вполне веселый, он даже не страшный, а более такой маскарадный костюм, вы можете не только, только на Хэллоуин, но и на какую-то новогоднюю вечериночку, вот, пожалуйста, такой себе костюмчик прикупить для себя и для парня, и быть вот мимами какими-то, да, такими, которые что-то показывают, мне кажется, тоже очень весело, тут, по крайней мере, картинки похожи на реалистичные, и, в принципе, мне достаточно нравится, как оно все сделано, и мужской вариант костюма, и женская платьице тоже очень достаточно миленько выглядит, думаю, что будет хорошо смотреться, поэтому тоже как вариант такого костюма, что тебе больше нравится. Мимо и Мне на самом деле этот костюм, вот эти вот костюмы не нравятся, вот эти, но парень напомнил Джонни Деппа из фильма Чарли и шоколадная фабрика. Там был персонаж, в таком похожем, только ярком цветном костюме, но почему-то вот он очень похож именно вот на. Него. Мне кажется, больше вот здесь парень похож на. Нет. Возможно, где он... у меня воспоминания другие просто. Это же было давно чем вот этот парень, но не знаю, но если сравнивать с вампирами и с мимами, кто тебе по костюмам больше... Ну, конечно же вампиры, ты что? Когда, как, каш... как, как это можно вообще сравнивать? Действительно, что это я действительно, ну я придерживаюсь такого же мнения, если выбирать между двумя костюмами, которые бы я выбрала, то, наверное, все-таки вот эту парочку вампиров это пока у нас в фаворе. Вот, чем все-таки хотя это тоже милый костюм для мимов, опять-таки для какой-то маскарадной вечеринки, вполне веселенький костюмчик, причем я прикрепила две ссылки, одного продавца нашла и у другого продавца, по цене у них разница, ну-ка давайте посмотрим, вот здесь почему-то гораздо дешевле цена. Не знаю почему, но всего лишь достигает там вот 19-20 долларов. Во втором магазине видим уже цена побольше, достигает 30 долларов. Не знаю, как будет по качеству отличаться или нет. Как видите, ссылочка у них, вернее, картиночки у них представлены в описании абсолютно одинаковые, абсолютно такие же картинки, фотографии, те же самые модели, сложно понять, у кого будет, будет отличаться качество или нет у этих продавцов, потому что отзывов, к сожалению, пока не там, не там, с реальными покупателями и фотографиями пока там нету, вот. О, Аквамена своему, своему на Новый год куплю. Так, кого-то постигнет еще такая же участь, как и тебя. Сочувствуем. Но я думаю, что что, посмотрим. Мы тоже обязательно придем на эфир, если вдруг все-таки кто-то приобретет какие-то костюмы. Обязательно просите уже и примерить, проводите эфир, и мы обязательно к вам придем, тоже посмотрим. Нам будет очень интересно. Да-да-да, очень интересно. Опять будет еще очень сочувствовать, поддерживать молодого человека. Вот, спасибо большое, классная парочка, спасибо, нам сказали большое спасибо. Yeah, вот. 8, 8. После эфира, все после эфира, а то еще и этот эфир удалят. Yeah. Вот, вампиры круче, да, мы тоже решили, что все-таки вампиры покруче, а костюмы у, у вампиров круче. Вот, ну идем дальше, что мы еще нашли. Вот, кстати, очень актуальный костюм в наше время, когда нужно носить маски, это вот костюм таких ниндзя парень и девушка <связан> в виде ниндзя. Мне кажется, вот эти маски, которые здесь прилагаются, это дополнительный плюс и бонус. А... В Беларуси в таком костюме лучше не ходить. Мужчине, по крайней мере. <связан> не будем касаться этой темы, <связан> но все, кто знает, тот поймет. А, вот, Но, в принципе... Для девушки вполне, смотри, для очень девушки, выглядит да, очень. симпатично, тоже в виде какого-то трико с какими-то там обмоточками, так, у них здесь масочки, у парня, у девушки, вот, и, собственно, выглядит тоже интересно, достаточно попроще костюмы, чем у вампиров каких-то, да, или у клоунов. Вот, но тоже вполне себе интересно выглядит. Тут маски прилагаются, и это дополнительный плюс от пандемии можно защититься. Вот. Идем дальше. И вот у нас есть семейка таких каторжников, заключенных в тоже определенных условиях. Как мы в актуальные темы-то попадаем, понимаешь? Да. Да, у нас тут актуалочку подвезли. То есть можно на эту тему даже и пошутить, с юмором к этому относиться. Вот, можно даже тут целый семейный э, такой комплект на парня, на девушку и даже на деток можно приобретать. То есть все идет в комплекте, и у вас может получиться такой семейный образ. Ну, конечно, все эти некоторых событий, это как-то достаточно будет черный юмор. Вот, но если когда все нормализуется, что называется, и можно, почему нет, такой вариант костюма тоже вполне а, неплохо можно а, обыграть, да, и а, сделать это юморно и смешно, вот такой а, костюмчик на всю семью. А, так, ну что у нас, а, есть вот такой вариант одного продавца, есть еще точно такой же костюм у второго продавца. А, то есть можете посмотреть, ссылочки я все прикрепила, то есть можно эти костюмы сравнить по цене, опять-таки, сколько в одном стоит, сколько в другом, здесь вот на самом деле цены очень демократичные, всего там костюм совсем недорого вам обойдется, весь комплектик тут по 8, 9, 11, 12 там, долларов, все это можно собрать, и видно вот на картинках расписано, что в комплекте идет шапочка, а там платье, а, на мужчину тоже там штанишки, вот эти вот а, аксессуары в виде каких-то а, цепочек, это, наверное, все-таки в комплект уже не входит, вот, можно взять именно сами костюмы. Так, ну, пока вампиры все равно у нас, наверное, в фаворе, круче. Вот, еще, пожалуйста, еще одна вариация костюмов на вампирскую тематику какую-то, да, вот, тут уже можно нарядиться и себя, и друзей, и вообще свою всю компанию нарядить в такие крутые костюмы, и точно вы будете супер заметны и супер интересны на, на любой тусовке, мне кажется, впечатлите. Кстати, мы тут про свадьбу шутили. Нет, пожалуйста. пожалуйста, свадебный комплект для себя и для свидетелей. Пожалуйста, можно набрать вот такая, если вы хотите сделать какую-то трэш-свадьбу на тему Хэллоуина, и реально либо реально пойти, так всех впечатлить, запомниться, чтобы про вас написали кучу статей, особенно если вы живете в каком-то небольшом маленьком городе, если вы пойдете расписываться в таких костюмах, думаю, однозначно это первое место в новостном выпуске этого дня, займете точно, вот, ну, на самом деле тоже очень эффектно смотрится, тут можно посмотреть ценник тоже достаточно дем демократичный, на эти костюмы, то есть там 35 долларов, женские там еще дешевле, 23 доллара, выглядит оно прямо очень эффектно, вот и мужской вариант мне нравится, правда, тут еще за счет грима молодого человека идет, конечно, ну, упор, как бы, что красиво смотрится, и у девушки тут хорошо с гримом поработали, поэтому весь образ сочетается очень интересно и круто. Вот, но я думаю, что и тут и сам костюм тоже играет роль и добавляет, собственно, изюминку, поэтому, собственно, можно и не так сильно с гримом усердствовать, если у вас, например, нет таких навыков, чтобы сделать себе такой грим уже а профессиональный, то можно просто прикупить костюм и там минимально как-то подкрасить глаза, вот есть у нас такая невеста тоже, пожалуйста, тут... Платьица. Но мне почему-то даже вот такой больше нравится. Криповый уже, если криповый вариант, то прям криповый, чтобы он был э, без женских таких имитаций э, каких-то свадебных платьев. И вот такой, какой тебе из двух мужских тоже тебе mm -hmm. больше нравится такой криповый mm -hmm. вариант, где вот такие вот штуки сделаны, как прям зомби, может, какого-то жениха. Ну, согласна, то есть нам больше парочка нравится вот этих двух. И, наверное, себе бы мы выбирали вот эту парочку. Костюмов, потому что оно смотрится достаточно эффектно. Не знаю, как оно в реальности будет выглядеть. Надеюсь, что похоже. Ты говори, вот эту парочку костюмов. Парочку костюмов. Парочку людей. Ну понятно, что костюмов тут на ликс просто костюмы можно приобретать, а не людей. Не знаю, пока еще надеюсь, что только костюмы там можно приобретать. Вот, ну, вот эти, да, они более эффектные, поэтому из этих четырех вариантов, получается, вот эти два, я думаю, что они самые прям. Классный, Вот. Ну и посмотрим дальше. Вот, кстати, переходим к следующему костюму, менее криповому. Это уже пираты. Такой мужской, женский вариант. Опять-таки... Костюм прекрасно подойдет не только на Хэллоуин, но на какую-то и новогоднюю позитивную вечеринку, где не хотите там кого-то пугать, просто маскарад какой-то устроить. Пожалуйста, вот отличный вариант парного костюма, где парень и девушка в одном стиле тоже. А пиратском таком тоже достаточно проработанный хороший костюм мне нравится. Тут что у нас в комплект мужского костюма ходит? Рубашка, штаны, пальто, шапка и не знаю, что это за предмет, вот, ну, что-то еще, вот, и в женском это шапка и платье, то есть, в принципе, как мы видим на картинке, получится все предметы, которые тут есть, можно будет приобрести, и получится точно такие же образы у вас, как и предлагает продавец, думаю, тоже как вариант пиратов-пиратов тоже можно воплотить, но пока вампиры все равно, наверное, круче, да? Ну, хорошие, милые костюмчики, почему нет? Ну, ну вампиры, там брутальность зашкаливает просто, что-то говорить еще. Ну, да, пока все равно вампиры у нас в фаворите по этим костюмчикам, но это тоже неплохие, милые, то есть, если вы фанаты пиратов, да, то есть, может, есть кто-то Uh, там, фанаты этих пиратов Карибского моря там, и мечтают там, попробовать на себе образ этих пиратских, пиратские образы какие-то, вот, пожалуйста, у вас отличная возможность uh в эту тематику себе вот что-то подобрать. Карибском море, Кстати, да, вот тут, как я говорила, вы можете спокойно переходить по ссылочкам и в этих магазинах, которые я прикрепила, искать и другие образы. Вот, пожалуйста, есть более такой э, под пиратов Карибского моря вариация. Тоже парень и девушка, опять-таки, тоже можно очень классно закосить вот Джека Воробья, э, что-то типа такого, и вот сделать тоже парный такой классный костюм. Э, тоже очень миленький. Ты еще мне знаешь кого? Симбат. Синбада да, или да, вот да, это да. Алладина, что-то типа вот ну, такого Алладин похоже. На больше, ну, да. как там уже да, кого как фантазия подскажет, то есть тоже в принципе можно э, это все обыграть, но тут костюм как-то все-таки попроще. Если сравнивать с вампирами, то вампиры, конечно, куда эффектнее там, и их винтажные костюмы всегда более впечатляющие смотрят. Но опять-таки дело вкуса. Кому, кому что нравится, может быть, кто-то фанат пиратов, и прям пираты вам подойдут. Вот, еще вот такой милый <смех> вариант. Это, это пижама? Это она вообще как пижама идет или как домашняя одежда, но тоже mm. можно сделать вот такие парные вариации. Очень много парных. В смысле, нам точно надо, будем дома так ходить. Надо, надо, да. <смех> будем обязательно дома. Так, <смех> я все вижу. <смех> будем да, в таких костюмах дома ходить, очень тепло, например, будет в них ходить, ну почему нет, это мне кажется очень мило, тут вот можно не обязательно с черепами какими-то можно вот тут найти костюмы у нас с крылышками какие-то, mm -hmm. а, с мило очень, с мордашками очень мило, вот можно зебрами, то есть не обязательно какие-то криповые костюмы выбирать, если вы например очень а, не хотите там какие-то вампирские тематики, скелеты, там все остальное, не приверженец, не фанат, пожалуйста, вот вам вариант очень милых парных костюмов, которые там можно найти, тут куча вариантов, есть и зебры, и что тут у нас, а, просто беленькие каких-то персонажей, это миньон, по-моему, вот можно миньонами одеться, классно, очень, мне кажется, весело повеселить людей, если тоже опять-таки пойдете на какую-то вечеринку в их двух миньонов, тоже, мне кажется, это будет очень весело и Она прикольно смотреться с такими, и причем это костюмы теплые, точно в них не замерзнете, вот, а вот тоже очень миленькие всякие медвежата, там, с этих, а, пандочки какие-то, вот, пожалуйста, тут котики, вот можно котиками нарисовать, ну, короче, вариаций очень много, это как альтернативный костюм, чтобы быть такими милошами, пушистыми, ну, не белыми, но пушистыми, да. вот, поэтому, мне кажется, очень мило и очень классно это подойдет. А, тоже хороший вариантик, поэтому присмотрите, если хотите себе вот такой семейный наборчик, то, мне кажется, даже для какой-то просто фотосессии тематической, вот если захотите пофоткаться, а, сделать тематические там фото, милые, уютные там в домашней атмосфере, то эти костюмчики тоже могут вам помочь, прикольно будет. Так, что еще? А, вот, это вообще тема, кто смотрел э, сериалы, как я встретила вашу маму? Те должны понять эту тему, эту фишку. Ты смотрел сериал? Вот, ну ты отсталый человек <смех> тренда. Ты мне уже это говорила <смех> каждый день. <смех> Неправда. <смех> вот, но на самом деле сериал уже в разряд культовых вошел. Если вы не смотрели сериал, как я встретила вашу маму, обязательно посмотрите, потому что а, действительно очень многим он зашел, очень понравился. Сериал на данный момент уже закончен. А он уже с ним продолжения не будет. Но там, по-моему, 9 сезонов или около того но действительно, там, первые сезоны просто были феерические, там, очень классные, я прям с удовольствием смотрела этот сериал, могу сказать, что смотрела его, по-моему, даже дважды, а, вот. И, собственно, там была такая тематика, что они тоже были в них Хэллоуин, вечеринки, они себе подбирали костюмы, вот, и почему бы не быть там в костюме такого, тоже еще один альтернативный вариант, можно быть там вампирами вдвоем пиратами, а можно а, обыграть ваше сочетание, как соль и перец, или, например, горчица и кетчуп, и... Кетчуп-майонез надо, кетченез, чтобы получился. Ну, каждому свое конечно, но в данном случае здесь что у нас? Здесь горчица, а нет, хани или томат, кетчуп, ну что-то такое, вот, типа... Вот можно спросить у, у ребят, что вам больше по душе, и я уверен, что большинство выберет кетчуп-майонез. Чем кетчуп-горчица или там еще что-то в сочетании? Не знаю, если нас смотрят... Напишите, пожалуйста, кетченес, если вы выбираете кетчуп и майонез. Вообще, я не люблю ни, ни кетчуп, ни майонез, поэтому не, не фанат ни того, ни другого. Ну, может быть, так, да, кто увлекается майонезом или кетчупом, напишите вообще, вы в чьей команде, в, в команде кетчупа, в команде майонеза или в, ко в команде кетчинеза, э Кичинез. да, то есть у всех вот, свои какие-то предпочтения. Но, собственно, возвращаемся к костюм, все равно эта идея прикольная, то есть, конечно, да, тут конечно. обыгрывается Б сочетание пары. То есть там как вот есть устоявшиеся там пары соль и перец, например, да, там кетчуп, горчица майонез. или майонез, там, как, кому как нравится, да, вот. Это же прикольно, то есть это точно альтернативный костюм, который будет а, не как у всех, да, и больше на такой прик... на приколе, почему нет. Вот, пожалуйста, покупайте, он тоже сколько тут ну, стоит, кстати, стоит он недешево, хотя выглядит достаточно простым костюмом. Вот, но больше тут интерес вызывает, что вы придете в виде таких двух баночек. Да, есть. И это мне показывает муж, что есть тут вот еще у нас костюм Вилки и ложки. Тоже, пожалуйста, вам такой костюм альтернативный, где вы можете э, всех удивить, прийти в костюме Вилки Ложки. Тут уже кому как нравится, кому что нравится, тут можно провести свою оригинальность, проявить. В этом магазине тоже переходите по ссылке, можете найти. Вон еще и бекон и яичница, э, тоже различные вариации таких подходов к составлению костюмов. Можно здесь найти и увидеть, собственно, какие-то интересные сочетания. Вот, не знаю, вот так хочется просто вот купить эти костюмы, посмотреть на ну, тебя. Это ну майонез, майонез нужно, да. а не горчица. Да, да только, только вот из-за того, что тут горчица, конечно, не купим, да. <с4> так бы обязательно ходили в таких костюмах. Ну, не знаю, мне кажется, это прикольно, <с4> если вы прям хотите выделиться там, приколоться, то тоже как вариант такие костюмы можно себе присмотреть, вот, а это более криповые, возвращаемся к более криповым вариантам, это у нас э, мистер и миссис Крюгер, как тут э, можно их назвать, Я... нет, тут пальцы другие, у да, такие, это Крюгер. Был. нет, это такие... Фредди Крюгер, да, выглядит как Фредди Крюгер, но у него не крючок, а пальцы, вот такие пальцы были у Джейсона или у кого, да, ну я, может быть, в хоррорах не сильно, не сильно, не знаю, но для меня это все Фредди Крюгер. Все, кто так по похоже выглядит, это как Фредди Крюгер. Ну, собственно, кто у нас там фанат ужастиков, напишите нам, кто же это, как правильно это называется, этот костюм. Ну, вот тут мистер и миссис, вот эти вот маньяки, да, которые там как-то правильно называются. Вот. Ну и, собственно, да, тут тоже у нас костюмчик не сильно замороченный, платится и такой же сочетающийся рубашка и штаны, вот, надеюсь, что вот эта рука э, и шапка тоже в комплекте, не уверена, конечно, что тут пишет продавец, надо внимательно читать, идут ли в комплекте шапка эти руки, потому что без них, конечно, оно ну, будет все не так эффектно выглядеть, ну, плюс, конечно, тут у ребят очень классно сделан грим, Uh, который если вы сможете повторить, то и костюмы, я думаю, будут дополнительно круче смотреться, гораздо именно вот если у вас будет uh, такой же тематический грим к этим костюмам, иначе будет, наверное, все-таки немножко не так ярко это все смотреться. Вот, ну и последний костюмчик на сегодня, который мы обсудим, это вот такая парочка, опять-таки возвращаясь к теме свадебной тематики, там труп невесты. Ты тут круче. <свеч> <свеч> ну, Муж увидел пиво, это вот просто да, по классике, да? да? Какой костюм? Муж увидел пиво, вот, пожалуйста, вот его этот вот костюм. Вот это я понимаю костюм. Да, вот этот костюм, походу, его больше заинтересовал, нежели какие-то там вампиры. Вот, пожалуйста, кружка пива, самое-самое-то, да. Чтобы еще пить из него можно было. Трубочку вставляешь такой в костюм. И ходишь, и пьешь еще. Ну, не знаю, мне кажется, тебе надо запатентовать эту идею и сделать что-то подобное. И, возможно, даже ты найдешь своих покупателей на эту тему. Вот, пожалуйста, короче, тебе на следующий... Какой человек-паук? Тебе надо было купить кружку пива, да? Вот этот костюм. Гуль, может, нельзя рекламировать, наверное, опять забанят. Ладно уже. Вот, да, короче, собственно, мы возвращаемся к последнему нашему костюму парному на сегодня. Это... А вот такая парочка, можно мне кажется, это что-то наподобие из мультфильма Труп невесты, там, где была такая у нас невеста и персонаж тоже, и, собственно, кто знает этот мультик тоже, он уже из разряда культовых, и, собственно, пожалуйста, можно что-то воплотить подобное, вот с помощью таких костюмов, тоже очень неплохо сочетается, женский какой-то вариант и мужской в виде такого смокинга, тоже интересно смотрится, мне кажется, тоже будет хорошо, если вы обыграете, все это хорошо смотреться в парном сочетании, вообще отлично, то есть если по отдельности тут еще что-то как-то надо абсурд... объяснять, а если вот вместе, то, думаю, очень прикольно и круто будет это все смотреться на какой-то вечеринке, тематическом маскараде, думаю, что тоже очень классный вариант такого костюма. Вот, ну, пожалуй, на этом мы и будем заканчивать, мы уже рассмотрели кучу парных костюмов, думаю, выбор вам дали обширнейший, обсудили по нашему рейтингу. Я так подозреваю, что у нас все таки в рейтинге... Пиво. кетчуп, майонез, но... и только потом вампиры. Ну вот такой у нас рейтинг, я с ним не совсем согласна, и не уверена, что бы хотела быть в костюме кетчупа, но по поводу вампиров я соглашусь, что... Костюмчики крутые, куда-то на какие-то вечеринки, мероприятия, в них сходить было бы очень круто, и чувствовала бы себя комфортно и классно в виде такого вампира. Тематики это вампирские это тоже очень модно, поэтому думаю, что можно выбрать. Поэтому обязательно, если вам что-то приглянулось, переходите, смотрите. Если не приглянулось, можете просто в этих же магазинах поискать какие-то э, другие варианты костюмов. Я вам просто накидала... Как примеры вы там везде можете найти еще кучу всяких вариаций и костюмов, и, и там чего-то, каких-то идей взять себе, поэтому без проблем туда переходите, ищите, смотрите, думаю, что себе что-нибудь подберете. Ну, а мы на сегодня заканчиваем, будем с вами прощаться, и уже, надеюсь, спасибо, что были с нами, спасибо, что вы нас поддержали, спасибо, что пришли к нам на эфир. Вот, и мы будем уже с вами прощаться, показали вот такие вам костюмчики. Поздравляем всех с наступающим Хэллоуином. Вот, да. А, надеюсь, что вы классно проведете выходные и отметите этот праздник, кто празднует. И всем хороших выходных. Всем пока-пока. у меня. Сейчас подожди, мы сначала закончим эфир, давай, потом давай, давай. после эфира уже все. Бусю! Я сказал Бусю! Кто лучший самый муж в мире? Жалко, что нас никто не видел, тридцать человек 30 смотрят. Так, да, я посмотрю, чтобы у нас все было выключено. Да, пойду. Тридцать человек, да, мощный. Ну, я тебя сейчас налайкаю.